Знаете, страшно даже не то, что могут осудить. Страшно то, что могут даже не заметить. В 21 веке, когда трусы висят на каждом столбе и собирают лайки, когда фан-клуб есть, прости, господи, даже у Бузовой, их слышали бы вы, как фан-клуб орет. В 21 веке самое... Страшное – это равнодушие. И дело даже не в том, что вы, ну, например, писали картину месяц, а пост с этой картиной набрал меньше лайков, чем смазанная фотка зевающего кота. Нет, равнодушие проявляется в гораздо более важных вещах. Когда в твоей стране поднимают пенсионный возраст, а все, что делает страна, отвечает волной мем в контактике. Ну или, например, когда компания старшеклассников чмарит ботаника за ночки, голубые носки, а все, что делают его одноклассники, проявляя свое сострадание, это не присоединяется к травме. Ну или, например, когда ты ненавидишь свою работу, мама, не просто ненавидишь свою работу, а ненавидишь свою работу. Встаешь на нее каждый день. Дома проблемы. Партнера не испытываешь ничего, так уже с годик примерно, а все, что ты делаешь с этим, это рассказываешь об этом друзьям на выходных за кружкой пива по секрету, или, например, когда ты меняешь на города, ты меняешь, все меняешь, все меняешь, все меняешь. Не признаваться, что на самом деле тебе все равно. На все. Все равно. Больше вот такой равнодушник? А болезнь 21. Я действительно этого боюсь. Я боюсь, что я прошу покорок мимо мусорки, и мой любимый город загорится. Я боюсь, что ребенок увидит, как отец бьет мать по лицу, и сочтет это «но». Я боюсь, что в моей стране люди так и не научатся говорить. Я боюсь, что люди никогда не научатся думать. Я боюсь, что будет война. Потому что это будет последняя война. Я боюсь, что однажды, спустя лет тридцать, посмотрю в зеркало и увижу там человека, который прощелкал свою жизнь. Ничего не смог изменить. Но больше всего, я боюсь, что однажды я не захочу ничего менять. И вот это будет финиш. Поэтому да! У меня очень много страхов. И знаете, я не буду больше их отрицать. Потому что пока во мне есть эти страхи, мне не все равно. Когда ты боишься чего-то, ты готов к тому, чтобы это изменить. По крайней мере, ты об этом хотя бы задумаешься. Поэтому да. У меня очень... Даваться не буду. Маэстро? Маэстро, а вы со мной? А. Не выдержу, Не по силам, не по зубам. Восемнадцать дней оттягивают карман. С каждым новым ты становишься будто пьян и врезаешься на сумзе. И опять подниматься, себе собирать кулак, и идти на одну фразу, как на маяк равняться. Глубами читания в такт я меньше не прием. Пусть впереди пустыня, заброшенный город, Или даже море, без скотка земли, А ты в том краю, где не идут корабли, Барахтайся до победы. Есть там тот самый Господь, или же нет тебе перед собой суд и держать ответ. Допустим, пройдет твоя почти сотня лет, И ты окажешься где-то, где кроме тебя и памяти пустота. ты будешь лелеять то, что тогда не встал, Позволил нелепым мне занять пьедестал. Сдержит. Плюнь сам же себе в лицо и ударь под их. Жизнь любят испытывать сильных и молодых А знаешь что, пока ты дочитывал стих Еще одним мне в коллекции стало меньше Когда все стихи оказываются на блюде Перемешанные с мечтами, единым масс, Внезапно в мире вдруг появляются люди Люди, с которыми становится безопасно Люди, которым статус, возраст, монеты Ничуть не важны И уже где-то выше Люди, обладающие секретом Мы все кому-то обязаны тем, что дышит Протянутая рука посреди циклона Важнее десятка рук на вершине мира Перед того, кто с детства не сходит с трона, значительно проще, чем тех, кого нет в эфире. И только прошедшие, и лес, но не знает начало чаще, газон у дома. И только тот, кто кому то был, благодарен, способен на милосердие к незнакомым.